Макс он нахуй. И ч? Кинул на дюхи, они, блядь, вообще визжали, как суки ебаные. Ну что похож? Макс меня тоже гандоном назвал. Ты в ответ решил меня, да? Ну да, блядь. Ну да. А че дет. Че, что ли, оставаться, да? Ну. С одной стороны, хорошо придумал. Хорошо устроился. Ну, акуда, блядь. А у нас бомбы, как бы либо не пошел. Господи. Ты Сейчас подожди, подожди, дядя, мы ну, сейчас наши спрытали. But... ну сори. Oh. Okay, Первый пошел. И армор у меня как на зло восемь процентов сняли. Что ты хочешь мне сказать? Ну, а об, обзывай заслужил. меня, давай. Заслужил. Нет. Let's move. Come on, hurry up. Да. Что ну, да. А, понял. Избачим Господи, что здесь происходит? чтобы тут не было <плот> oh, okay. какие-то стрелки прям такие порашиваются. No. СП-2000 пихают. <плот> <плот> Благодарный. Ну и победим. Пацан купил... Да фуза зато. Да фуза. Ну что-то он на всех он. Он чё калаш слил? Да. За их сом сидит. Ой! Вот она. Осуждаю. Ой. А прикинь, да лежат. Вот калаш купил, блядь. лежали, убей меня, мог взять, да, по сути? Мог. Если бы все было, делал быстро. За калаш купил наш. И сколько проблем это принесло, да? Ну. No. Ты на лонг? Да. Тогда оформим. Флэнк Вообще никого. Интересно. Как ко мне никто не торопится. Машина. Ты вс. Оо, ну не знаю. Лучше не надо. Да? Б через респ плюс в. А я губи сходит. я губи. Don't pick me, oh. please. Так yes. же вы сейчас то Он должен Ну это ты что делал? Не знаю. Не, он что говорит? Не пласти. стоило? Ну, где-то half примерно. А вик не до. Что мне подлагивает? Ну, ты все из-за телефонов. Все эти ваши телефоны же, да? Не телефоны, а интернета Сейчас подрежет. Ну, пускай попробуем. Да не подрежет, не подрежет. да? Okay, Ждал, ждал, было был Не жду, что настолько. Он пытается. Пытался, а вы что, Вон, пей, пей, пей. Пей. там меч, нет? Ему три хаешки Утро. дали, он живой. Сидите. Ну, стойте дальше. Немножко спину гляну. Или причина понял. Сайт и сейте. да? <coughs> Сайт. Они не пройдут? Им нужны, Не знаю. Ч-то они как-то очень плохо заходят. А -мо. Да, надо Сука, я попал как он живет Человек, до нихуя себе да накинь флеш. я нихуя тебе куплю флешку перечатки спортивные бля теперь смотри бой ну, а то так ко можно идти. И мит нету. Наебал. Я жду с Рахибаной. Спасибо, блядь. Спасибо. Ну что, подождем. Ай. Пойду, пойду. Пойду. Да-да-да. Мне тут жизни научили, что я Рахибаный. Хороший учитель, походу у нас а ладно ну все плохо ну, да? у нас все очень плохо неужели никто не пойдет ну давай родной ты же хочешь неужели нет видимо нет ема, блин не знаю, баночку сдернуть или нет. Я уже давным давно. Не знал. Так, я сразу напал. Пикнул. Нет. Отперец, ну из-за такого сейчас сливать раунд это дефолты. Это уже обыденность. Ну, нормально. Есть один. Слева, справа. Сли... Покати. Он прям ниже был. Клоун, one short, one short. Okay. Я знаю боюсь. Great. Уже не боюсь. Откуда? Шарта? Если шарта, может быть, что-то. Да? О. Вверх. А. С глаком. Ну там эко, походу Или что? Или да там калаши. Куда идем, мы спиточком? Нет, калаши. Калаши, так причем, походу, все? Ну, два точно. Так, ну, чувак, дикой взял. Вот я с наградой. Ну, там в ноль, наверное, посмотрим. Дикой я же взял. Ну да. Похоже, что так. Возможно, лонг. <связь> Возможно, сеть. Ты ну, что, теперь кто-то низ Да, надо бы. Сливаем. <laughs> да, да, да, все, пошла жара. Теперь уже начинается геймплей. Лонка ну, пошел. Не, ну пахнет, пахнет хорошим счетом. Да, ребята, Может? идеально сделано. И? Да надо бы. Да ой, что он не делал? Порушил И? все планы. Это не есть хорошо. это ни о чем не говорит пока. Да я не верю им. Два ну, лонг. Ту-лонг. то же самое хотят. Ой, ой, ой. Не знаю, но ты должен закончить этот раунд. Я никому okay. Ничего не должен. Должен. должен. Заканчивает игру. Вот он прошел, нет? <зас> Я все не по плану, но так хотелось. Ну и перфекционизм не получилось Даже этого не может. Натуре.